Накшатра Пушья. Здравствуйте, мои дорогие! Все вы, наверное, уже знаете, что в такую э, лунную стоянку, которая называется Накшатра Пушья, очень важно одеть что-то новое. Будь это трусики или носочки, неважно. Этим вы привлечете в свою жизнь больше покупок, больше обновок. Если вы любите обновки и покупки, используйте обязательно эту лунную стоянку Накшатру -пушья. Ушью. И в рассылке я буду стараться предупреждать вас все время за сутки до такой э, стоянки. Сможете использовать эту возможность для получения как можно больше прихода в вашу жизнь финансов и обновок. Увидимся в следующих видео. Пока-пока!